И снова здравствуй, ну что же, если мы с тобой занимаемся дикцией, то я просто обязан тебе рассказать про скороговорку, которая прокачает тебя на максимум. Давай попробуем, я ее оставлю внизу в описании. Четверг 4 числа. В 4 с часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. И потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, интервьюируемый. Лигурийский регулировщик чисто да нечисто рапортовал, да так зарапортовался про размакропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые на начерно обкурен трубкой. Не кури турка трубку. Купи лучше кипу пик. Лучше пик кипу купи. А то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардир дуй за то что некто чернорылый у него пол двора рылым изрыл вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле. Да и Клара короля в то время кралась Кларю, пока Карл у Клары крал Карлы. За что Клара у Карла украла Кларнет. А потом на дворе Деготниковой вдовы Варвары, два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было. Но и не до Деготниковой вдовы. И не до Деготниковых детей. Зато рассердевшаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова. Не вмести все дрова и два дровосека, два дровокола, два дроворуба для расчувствовавшейся варвары выдворили дрова вширь двора. Обратно на дворяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли, цепка цеплялся за цепь молодец противовец а против молодца самовца, овца который носит сеня сена в сани потом везет сенька соньку с санькой на санках санки скок сеньку в бок соньку в лоб все в сугроб а оттуда только шапкой шишки сшип затем по шоссе саша пошел сашу на шоссе саша нашел сонька же сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку да при том у соньки вертушки во рту еще и три ватрушки аккурат медовик но ей не до бедовика. Сонька и с ватрушками во рту панамарят, перепономарит, панамарит, Жужжит, как жужелится, жужжит да кружится. Была у Фрола, Фрол на лавра наврала, пойдет к лавру, Фролу на лавра наврет. Что? Вахмистер с вахмистерший, Ротмистер с Ужа, Ужата. Уежа, ежа ежата, а у него высокопоставленный гость у него трость. И вскоре опять пять ребят съели 5 опять с полчетвертью четверика щечевица без червоточины, до да 1666 пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. А всем о том охало колокола звоном раззванивали, да, да так что даже Константин, Зальцбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка Итак, я ее оставлю Я ее оставлю внизу в описании Хорошего тебе дня, счастливо Пока